Стрел идет Савдиевки по информации местных жителей со слов очевидцев. По информации местных жителей со слов очевидцев было здесь буквально вот несколько минут назад 9 перелетов. Есть раненые. Количество сейчас уточняется. По нашей информации в больницу доставлено 3 человека. Так, все, А, сейчас